Всем привет. Лайк и подписка. Смотрим. Серёжа, ну что ты сидишь? У нас через 15 минут такси, нам надо на работу. К тебе? Да, ко мне. Ты сегодня проводишь уроки вокала. Ты, я откуда знаю, как там как петь? Какао. Кудова, кудова. Я рядом буду, помогу. Сядь за синтезатор, сейчас ученица. Пью. Окей, чё? Поржём. Я тебе поржу, бля. Аида, привет. Привет. А это твой парень? Ага, парень. Хорошенькая. Ну, интересно, я не помешаю. Так, Ксюша. Аида. Рит, ты чё? У неё просто голова болит. Так, ну чё, давай начнём. А, короче, это самое. Ну, а, сколько мы там уже занимаемся-то? Три месяца. Три. Учитель забыл. И зачем он спрашивает, сколько занимаемся? Три месяца? Ни наверное, Какой себе, последний был урок? Ну, давай, начинай, чё там. Рит, а может, как обычно, с распевки начнём? С распевки? А, ну, да, точно. Ля-ля-ля-ля-ля. Можно я под... Да ученица поет, а не учитель. Я... Можно я буду с Сергеем заниматься? Да вообще легко. Я считаю это гениальная идея. Увидела в Сергею Риту учителя. Это Куба. Это Пальма. Это вот песочек. Это, это океан. Вот океан. Вот он. А это как Романа. Ему не грустно и не одиноко. Но вдруг он узнал о новых вкусах. Лейс. Вот он уже в Москве. Открывает новую пачку новых вкусов Лейс. Опять реклама? И не «Игры престолов»? «Томаты с нотками ароматных пряностей». «И вот Роман просыпается, как-то казалось бы, это всего лишь сон». «Но почему это не может быть реально?» я... «Лойс, райское наслаждение». Там же плюс 6, надо шапки надеть. Точно, и шарфы. Да. Да. Вова, пошли гулять, там такая жара. Чтобы вспотеть плюс 6-то в шапках. Нет, мне нужно образование. Нет, подожди, сначала свадьба. Да какая свадьба сначала? Нужно на ноги встать, машину купить, квартиру. Я на работу. А я учиться. Вова, а пойдем на кухню пошли? А пойдем. Пойдем. Посуду помоем. Точно. Вера. А -а -а -а. Сначала руки помой. Вова, вынесем мусор. Окей. Ты что, завис? Сто раз нужно подумать перед тем, как что-то сделать. Перед тем, как вынести. Вера, держи комп. А зачем ты отходишь? Ну, близко нельзя, то зрение попорчу. А -а -а! Вова, Оставка. смотри, какой классный телефон. Купи мне. Угу. Ты че делаешь? Хожу, присматриваюсь. К телефону. Чисто казахские понты. Нифига, за сколько взял куртку? Куртку? Он вообще 400 стоит, я вот за 240 урвал, короче, по скидке. Ничего себе! Факции! Ты решил, да, конечно, что, братан, решил, у меня, у меня прав не было, документов не было. Я вышел из мучается, со штуки ходил ударить, ты же меня знаешь же, братан? Да, конечно. И вот, говорит, братан, не отдам права, говорит, все. Ага. Я не знаю, блин, что делать. Кто у вас это, начальник РВД? Айденбаев, да? Да, он же. Сейчас, подожди. Как будто а он его знает. Ну, подождите, я говорю, сейчас. Брат, окончательно за сколько отдашь? 4,5 миллиона, крайняя цена, братан. 4,5 миллиона, да? Больше не слим, да? Че, пофиг галаса лайм? С саломолеком, пацаны, колоссина. Все, выложил. Че, заказали? Че-то я не понимаю. Все на стол положил. Заказали уже. Богатый, что ли? можно, а? Рахмет. Да. Блин, рад тебя видеть, честно. Да, Я, да. знаешь, что, вспоминал тот раз в школе, когда просто рака была, же uh -huh. только за меня поставил, Больше никто не стоял за меня. Я уже не помню, братан. Да, это кто не помню. поставил, так помогал. Да. Помнишь, когда у меня с землями проблемы были? Из класса никто не помог, ты только помнил. Да, просто у всех бывают проблемы. Грус да, это... уже же это, сожгу вы же еще, да? Да сожгу, брат, я ее чистил. Кого еще берите, что? Здравствуйте, возьмите почтание или отдельно? Отдельно, отдельно. И тут все рухнуло. Он ему помогал, а сейчас столовый столовой и не заплатить. И не заплатить за него. Алло, привет. Слушай, а что ты завтра вечером делаешь? Алло, а пошли завтра в кино на последний ряд. Полижемся. Ой, короче, все. Ну, Катя. Алло, да, все, да, я сейчас выхожу. давай, да. Папа Мам, искал, я иду на свидание. Ой, счастье-то какое, цветы возьми. Спасибо, мам, какая-то. Вазон. Леночка, я к себе иду. Алло, а пойдем сегодня гулять? Да, я согласна. О! О! Уже? О! Алло, а давай сходим сегодня в ресторан. Куда? Да ты чего? Весна же, на улице такая погода классная. А пойдем в парк э, лебедей кормить. Хлеб возьмешь? У меня просто закончился. И, и, идем, да? Ой, классно. Смотрим Карину. Дорогая, может быть, Мерседес? Чего ну, мне не нравится? Ну, так давай, может быть, давай возьмем. Ну, не красиво, я хочу Бенкли. И тут Виталий, Кори... Виталий Херенов спас ситуацию адовую. Адовую бабу. Раз. Спасибо. От души. Да, от души, что, что, что ударил Карину. тебя что, глаза на... Его написано офис». А почему вы сами так разговариваете? Не... Хочу, так... Нельзя так с посетителями. Грозит увольнением это. Я сейчас на вас жалобу напишу, вас уволят. А я уже уволили. Она так и разговаривает. Машину перепутала. Машины одинаковые. Что такая за шуганье? Да, тяжелый день. Точно все нормально. Давай, да, да. Ага, перепутала машины. Перепостом в Инстаграме. Нет, нет. Что же написать под этим сраным фото? Проблема. Что, что у тебя сейчас на душе? Точно. ты помнишь? Сердечко и значочек, вот все, что на уме. Что сегодня еще наша совместная собиралась выставлять. <звы> Написать-то больше не на что, нечего написать. Друзья, хорошо же, да, когда... Да ...работает как единый организм, когда все друг друга ценят. Почти всегда, дед Сережа. Уважают и не дарят друг другу на день рождения банки безалкогольного пива. Я на Новый год тебе да На банку. алкогольное. И после того, как ты мне подарил брелок. Брелок с собакой. Короче, ребята из компании Питье, видимо, больше Они любят мой день рождения, хотя до него еще и довольно далеко. И подарили мне вот такой подстаканник с функциями охлаждения и подогрева. Тебе его вообще-то не подарили, а прислали на прошлой неделе, чтобы ты сделал обзор подарили чтобы я сделал честный обзор честный обзор на эту штуку ребят сразу скажу он достаточно шумлив вот послушайте вот так вот он но работает То есть он издает звук но ну, не могу сказать что это прям глушит все вокруг но он он заметен когда он работает прикольно и второе то, что касается плюсов. Его плюсы – это то, как он выполняет свои опции. Значит, смотрите, еще раз, банка без алкогольного пива, и за рулем мы не пьем вообще никакое, это просто для эксперимента, стояла в нем где-то, ну, минут, наверное, 15. Вот обратите внимание сюда просто внутрь посмотрите. Видите, здесь конденсат собирается такой. И если руку пароль чувствуешь, там холодно. И вот эта вот банка пива за эти 15 минут, она не стала, конечно, ледяной прям, но она стала прям ощутимо холоднее, чем была. Я думаю, что если она еще столько же постоит, то она будет еще холоднее. А зачем ты меня позвал, чтобы сняться в ролике? Ну как зачем? Температуру проверить! Холодно! Не надо людям пиво дарить на день рождения! Куда ты пошел? Куда ты пошел? Нам еще надо функцию подогрева проверять! То, что касается плюсов, его... Алкогольное пиво. Мама, давай котенка заведем. Что, рыбки уже тохли? Вова, а где кот? В ванной. А, стиралка! Утопила! А чё там твой хомяк не шевелится? Утопил. Спит. Шестой день подряд? Там твой кот насрал за диваном. Иди убирай. А чё я? Ну ты же хотел котика? А что это за баночка? Там таранту. Так тут нет никого. Убежал. Ой, бля... Кто кота побрил? Там твоя собака в коридоре наблевала. Иди убери. Это папа с работы пришел. А -а -а -а. Дура, ну сколько можно? Ну, мама, можно я муравьев заведу? Мы тебя только дох вылечили. Мама, у меня рука чешет. Опять кота трогал, да? У него лишать. Не подходи ко мне. Какая сука научила попугая материться? Вы чё? И маму кто-то научил материться. Тоже. Все, Миланка, отмучились мы с тобой. Настюшка! Вот, лбасу, вот таким вот ламтями ей Найдем мы тебя, папку. Мечты, мечты. А что, без папки-то колбаса не естся? Амнистия, мамка у тюрьмы встанет. М -м -м. Смотри, вам, дочь, сидят, бабки насиживают. Как горгуль, уже каменили, все рожи не двигаются. Все лапки заняли, с ребенком сесть негде. Что сидите-то? Где ваш третий? Еще весь двор цветами звалили. Что за праздник-то? <къем> возьми, <намотал> на колесу. <къем> да, дочь Так это же 9 мая уже наступило Вот Сейчас бы подошел какой-нибудь дядя крупный Как взял бы мамку прям со волосы Как пнул бы ее И мамка прям до Дубайска бы долетела Ну что, Милан, походу, это самая дорогая Давай, давай, выходи! Долгая, красавица! Но тут, между прочим, тоже не молодею. А, папку! Пап папку так искать надо. Алло, да? Да, я уже подошла. Че ж ты ну, Все, хорошо, я тебя тоже жду. Привет. Здрасте. Привет. че, уже парня себе нашла? Да, и у нас с ним свидание. Он умный, красивый, богатый в отличие от тебя. Хотя, что эти. Идти... Сели вместе, это бывший оказался. Интересно. Так не бывает. Смотри, он умный, богатый, красивый и кудряный. Пиксар телефон. А он, оказывается, не такой, какой был на фото. И оказался просто не знаю, уж на 15 лет старше. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Пожалуй, 2019. Хорошего свидания. Да. Вот так вот. Отмечай. Ой, слушай, извиняюсь, они прочь, если вообще, да? Слушай, а как тебя зовут? Какая разница? Да, я просто познакомиться хотел. Я не знакомлюсь. У тебя парень есть, да? Нет, просто не знакомлюсь. Просто не знакомлюсь? Просто не знакомишься. То есть не вариант, да, в наше время просто познакомиться. Ну, я понимаю, да, раньше же люди в советское время как-то знакомились, да, встречались там, я не застроили отношения, да, а сейчас в наше время просто познакомиться не вариант, да. Вот это у тебя принципы, конечно. Я понимаю, да, Ты знаешь, каждый раз, когда я пытаюсь познакомиться с девушкой, они тоже просто не знакомятся. Охрененно просто. Ну ладно, Да что вы? Убилась. Меня Полина зовут. То есть очень важно в пикапе это дать... И сразу дает советы по пикапу просто. Один раз получилось? Давить на жалость. Давить на жалость это основная концепция, в принципе, пикапа. Так и поплакать. Поплакаться тоже можно, но я считаю, не стоит сразу отпугивать, Вот. Все, ребят, давайте под 200 рублей. Еще деньги собирает. Если 5, жалко нас сейчас заберут в парни. Так не бывает. Я нашу очки седьмого класса. И меня вот это ни капли не смущает. Но как же мне бесит эти гребные стереотипы в фильмах? Если в очках, то сразу самый умный. И это такая неприметная милая мышка. Очкозавок, подь подсюды. И знаете, что самое бесячее? Когда кто-то... Прошло очень много времени, люди не изменились. В школе. Кто-то говорит, дай померить. Я, блин, вам что, магазин, чтобы мерить? А иногда их даже насильно отбирают. И начинают просто мерить все. Твои друзья, друзья друзей, друзья дальних родственников, друзей маминой бабки. И вот они возвращаются к тебе без стекла, с поломанной душкой и все жирные. И вот сейчас очкарики меня поймут. Иногда вот бывает, ищешь свои очки просто по всей квартире. И вот ну не можешь найти. А потом оказывается, что они на тебе. Я, кстати, как-то положила Какая очки. на И забыла об этом. А потом, вы знаете, что? Я их раздавила. Я раздавила новые дорогие очки. Это была психологическая травма на всю жизнь. А вот, кстати, пакеты я с котами никогда не путала. Ну так вообще очки, это классно. Всегда можно их снять, чтобы не видеть кислые рожи людей. Пакеты с котами. Непонятно. Ты понимаешь, что ты не дома? Если тебя кто-нибудь увидит, что Кому это он не говорит? говорит? Кому это он говорит это? Я тебя умоляю, уходи. Уходи. Уходи. Уходи, пожалуйста, уходи. Не хотим. Это он Каки говорит. На, на Каки. О, опять девочка. Передаю всем Привет. И рассказываю всю ситуацию. И у меня ничего не получается снять, потому что у меня вообще нет настроения, мне месячные, мне вообще ничего не нравится. Я сейчас зарегулюсь. Нету! Все! Нету я настроения, не, не снимаю. Я вообще в душе не знаю, что мне сейчас делать. Ой, Господи, у меня еще живот болит, таблетки не помогают, ничего не помогает. Резинка на живот еще даю. Не да, сука! Что вот я должна сейчас с этим сделать? Почему? Это никак не контролируется. Почему нет кнопочки выкол месячных? Какого так херово? Меня трясет, блин. Что там дальше-то? Как ты мог? Я не поверила, теперь мне от тебя ничего не стой стой это самая серии увидела мужа с любовницей и психанова видимо в таиланде ну, а дорогая, ты же давно ты куда? и психанова просто психонова И куда-то бежит. Классно, мы полноценная семья. И все изменилось. Вспомнил, что билеты это куплены. Непонятно. В Таиланде. Для таиланд И все как рукой сняла. Да, Когда билеты купил в Для тебя голубушка мой. Понятно, что для тебя. Вы когда-нибудь себе представляли, как должен выглядеть человек, который создал TikTok? Который смотрит, что внутри него делают люди и восхищается своим детищем? Максов! Задумывались! Ну смотрите! Что-то подобное он издает каждый раз, когда заходит в свое приложение Я для себя, как всегда, открываю Надеюсь, что не миры других мужчин Одна У Алексея Борис Замёрзли ноги Поэтому все имеющиеся носки ты одел на голову Это очень логично, б***ь Сказать нечего мне Подарили ШИКАРНЫЙ, да, нос... Сейчас бы мамку называть друзьями Потому что ля, ля, я... Я, Я, А как вам этот бомбический музыкальный ряд, сопровождающий видео? Как будто в мультфильм бухнули и решили озвучить не то, чтобы детей развивать, а то, чтобы их убивать! Вы когда-нибудь себе представили? А те, кто не верит... А банан... Желтый. Скажите, Максик, ну вот что ты пристал к бедному, больному человеку? Видно же, что он нездоров. А я с вами не соглашусь. По-моему, он очень даже здоров. Разве я нездоровый человек? Может так? Да. Мне приснился ласковый мужик. Ой, Алёша, блядь. А зорно его смеются. Его музыкальный вкус это какой то отдельный вид извращений. а не ищет, что он, точнее а она, нездоровая. Вон какая бодрая пенсионерка. Весна все штырит? Люди, учитесь, пожалуйста, на врачей. Нужно спасать страну. Да. Спасать, учиться на врачей и спасать людей в ТикТоке. Сидят два алкаша. Один у другого спрашивает. И знаешь, почему меня называют Джи? Нет. <смех> потому что я все могу. А может, потому что если где-нибудь открывается бутылка, то там сразу появляешься ты? Правильно, чё? Сидят два алкаша. Правильно. Ну вот и посмотрели. Спасибо, до свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Следующий эфир скоро. Пока-пока. Всем пока.